Как-то недавно в Инстаграм я проводила эфир под названием ⁇ Как сделать своему ребенку хорошего папа ⁇ Название, наверное, интригующее, но я думаю, что здесь я повторю некоторые моменты. И почему сделать? Ведь мужчина, мы говорим про папу. Это же взрослый человек, а тем более человек, который стал отцом. И по идее все должно быть уже готовое. Он же осознал, он же понял, он же созрел, он же вообще много что должен. Одна мудрая женщина давным-давно, когда я еще была молодой и не имела ни одного ребенка сказала мне интересную фразу. Наверное, это помогло мне в свое время. Она сказала, что инстинкт материнства существует, а инстинкта отцовства нет. И это задача женщины сделать папу. Не его мать должна его воспитывать так, чтобы он был отцом. У нее нет такой задачи. «Вам нужен хороший отец вашим детям? Так сделайте же это!» «Вам нужен хороший муж? О, сделайте и это!» Почему я так уверенно говорю? Почему я уверена, что это можно сделать? Ну, личный пример здесь, конечно же, не играет роли. Да, у меня есть хороший папа для моих детей, хороший муж для меня, но мы сейчас не про это. Мы сейчас про тот механизм, который нам позволяет это делать. Итак, я уже не раз говорила про такую систему, как я-мир. То есть мир есть отражение меня. И почему это работает? У каждого из нас есть такая вещь, как локус контроля. Что я вижу, на что я обращаю внимание, то и есть в моей жизни. Ну, собственно, то, о чем я говорила. Да? Куда я смотрю, то меня и окружает. А вот теперь давайте приступим к деланию хорошего папы. Мужчина стал отцом. Хотел он это, не хотел. По факту женщина родила, и она стала мамой, а он стал папой. Как я часто говорю своему мужу, ты такой же папа, как и я, мама. Первое, что следует сделать, это начать говорить ему о том, что он хороший отец. Разными способами. Ой, посмотри, как он на тебя смотрит. Посмотри, как он на тебя похож. Посмотри, у него улыбка такая, как у тебя. И тому подобные вещи. Естественно, я сейчас говорю просто набор фраз. Вы своего мужа знаете гораздо лучше. И вы знаете, что ему сказать. Второй момент – это доверие. Я понимаю, что родилось очень хрупкое существо, хотя по факту мало кто ломает маленьких детей. И очень часто мужчины, особенно большие мужчины, они боятся брать детей на руки, они боятся, что с ребенком что-то случится и тому подобные вещи. Наша задача как женщин – успокоить их вы можете дать подержать вы можете дать покачать в коляске вы можете сказать что у него это очень здорово получается можете дать ему работу которая вообще не связана с ребенком например пеленки может быть что-то еще возможно это поход в магазин то есть прогулка с ребенком в коляске все что угодно что он реально в состоянии сделать. Следующий момент – хвалите его. Когда он что-то сделал, да, он это сделает не так, как вы. Но было бы странно, если бы рядом с вами был близнец лично вас. Конечно, нет. Поэтому он что-то сделает не так, как вы. И это не говорит о том, что он сделает плохо. Он просто сделает не так. Похвалите то, что он сделал. И скажите, что вам очень приятно видеть его помощь. И скажите, что очень здорово то, что он отличный отец для вашего ребенка. То есть всячески говорите ему про это. Когда вы это говорите, вы убиваете сразу двух зайцев. Во-первых, он знает, что он классный папа. Во-вторых, вы знаете, что он классный папа. Согласитесь, фраза, ой, ну ты какой-то вечно, ну вот, Угу. И какой то хороший отец, вот прям звучит по-разному. И даже произносится по-разному, не то что звучит. И как вы уже поняли, конечно, нужна искренность в разных случаях. Игра здесь возможно, наверное, только один раз. Я часто спрашиваю людей, вы видите, когда вам другие врут? И что-то как-то все говорят «да». Однажды мне э, девочка 12-11 лет сказала, нет, не вижу. Все остальные говорили, да, вижу. Если вы видите, когда вам врут, неужели вы думаете, что ваше вранье незаметно? Если люди делают вид, что они не видят ваше вранье, вы просто им очень дороги, и они вам позволяют это. Не более того, в надежде, что вы когда-нибудь перестанете это делать. Попробуйте быть честными. И честность это не, уй, ну опять ты все делаешь не так. Это не честность, это усталость, это тот негатив, та злость, которая накопилась от усталости. Если вы все хотите сделать самостоятельно, да, так можно. Вопрос цены, что вы, вам это дает. Вы можете делать вместе, и это вам даст и хорошего мужа, и хорошего папу. Иногда от каких-то вещей мужчина может отказываться, и здесь существует интересный механизм. Например, по телевизору идет какой-то классный матч, и в это время вы его просите постирать пеленки. Возможно, он вам откажет, но... Что здесь хорошего и почему именно в интересный матч надо просить про Пеленки? В следующий раз он обязательно согласится. Я не уверена, что это будет во время матча интересного, но в следующий раз, когда вы его попросите, возможно даже о чем-то более серьезном, чем Пеленки, он согласится. Психологические уловки очень хорошо работают. И еще, когда вы свой локус контроля обращаете на то хорошее, что есть в человеке, как вам живется с этим человеком? Как вам такой брак? Как ребенку живется с хорошим папой, когда рядом с ним хорошая мама и хороший папа? Я хороший, ты хороший, вместе мы хорошие люди. И этот принцип, он существует всегда. И когда вы начинаете замечать хорошее, ну согласитесь, когда вас хвалят и замечают хорошее, вам хочется либо соответствовать, либо ответить чем-то тоже хорошим. И если это не лезть, если это правда, то... Вам хочется взаимности, это и называется взаимоотношения. Если вы хотите получить хорошего папу для своего ребенка, это делается вами. Недавно я слушала одного из умнейших людей и он сказал интересную вещь: когда вам кажется, что люди вам чего-то не дают, попробуйте дать им это. И посмотрите через какое-то время, как изменились люди и жизнь ваша. Допустим, люди не очень добры к вам. Попробуйте быть добрыми к ним. Как? Ну, как-то вот так. Хотите, чтобы вам не врали? начните быть честными, хотите, чтобы вас уважали, уважайте других, хотите, вы можете сами продолжить этот список. А теперь, наверное, действительно личная история. У моего мужа есть брат, то есть это два сына одной матери, и... Достаточно давно, когда дети были еще маленькими, у нас трое детей, у его брата двое детей, мне свекровь сказала интересную вещь. Она сказала, вот видишь, как тебе повезло с мужем. Он так занимается с детьми. А мой старший сын, он вообще не подходит к детям. Ну, теперь вы знаете мои секреты. Как у одной и той же матери. Воспитались разные сыновья. Ваши мужья – это те люди, которые любят вас, которые играют с вами в одной команде. И не дайте им возможности перейти в другую команду. Мне рассказывали, что это очень грустно и больно смотреть, когда твои мечты осуществляются в другой семье. Попробуйте сделать счастье в своей семье и хорошего папу для своих детей и хорошего мужа для себя ведь вам тоже хочется быть счастливым дети растут а вы с мужем остаетесь жить дальше